Но ну, это целая, целая вселенная, русский мир. Причем она везде, понимаете, я много путешествую по миру, в Австралию приедешь, русских найдешь, в Новую Зеландию опять русских храм найдешь, приедешь в Мексику, там русский. То есть это вселенская такая общность, русский мир.